Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить безе. Но безе с шоколадом, ну я не могу просто от него вот оторваться. Я съела, утоптала вот целую такую штучку. Это очень вкусно. Сочетание вот этого легкого воздушного безе с шоколадом. Нереально вкусно. Рекомендую приготовить. В этом видео я буду готовить безе с помощью двух насадок. Сделаю на них обзор. Так что, кому интересно, еще одна идея к Дню Святого Валентина. Смотрим. Остаемся со мной. Готовлю я сегодня на той же самой швейцарской меренге, на которой готовлю все свои безе. Здесь у меня 4 белка 180 грамм, соответственно в два раза больше сахара. Сейчас начну взбивать ручным миксером, потом добью планетарным. Меренга готова. Очень классная. И тянется ниточка. Сегодня я буду использовать насадки вот такого плана. Они называются корон. Видите, они немного корявые, потому что я их заказала на сайте алиэкспресс Они мне пришли вообще в каком-то страшном состоянии. Но все равно покажу, как ими работать. Заказывала я две насадки, полтора доллара отдавала. То есть, это совсем копейки вот по сравнению с ценами, которые в кондитерском магазине. Одна насадка стоит около 3-5 долларов. То есть, это, ну, так сказать, накладно. Поэтому я сэкономила. Ну, на качестве, конечно, это все сказалось, но сейчас покажу, как они в работе себя ведут. Они две практически одинаковые, немножко отличаются. Вот это вот расстояние, так, внутренний диаметр. Не знаю, как объяснить. В общем, они вроде в одинаковые, но отличаются немножко по своему виду. Вот. И начну вот с этой, которая высокая насадка. Так, Беру противень укладываю в дном и буду отсаживать без кажу поближе вот я ставлю давлю перестаю давить и отпускаю ставлю давлю перестаю давить и поднимаю. Я взяла пакет поплотнее. Покажу еще раз. О, перестала давить. И поднимаю. И сделаю еще немного. Еще парочку. Главное давить, вот не переставая, иначе будет вот такая вот волна на самой лизешке с равномерным надавливанием. Вот здесь получилось дернулась рука, пошла волна. Оно видно сразу. И поменяю насадку, чтобы посмотреть разницу, если вообще отличие или нет. Я вытащу пакет. Так, вот здесь уже насадка, которая, внутренняя часть не выступает. Сейчас покажу. Ой, здесь давить посложнее. У меня сейчас выскользнет насадка. Все-таки первая насадка получше. А Это прям не дает ходу. Вот вам и разница. Все-таки нужно выбирать... Короче, если будете покупать насадку, покупайте ту, которой, у которой внутренняя часть выступает. Там легче ход. И она равномерно выдавливается. Здесь вот какая-то волна, вообще ерунда получается. Оставшуюся меренгу вот у меня здесь. Там, окрашу в розовый цвет. Вот у меня Америкалор 164 номер, Electric Pink, Очень красиво будет смотреться. И продолжу украшать. Так, вот эти, которые совсем никуда не годятся, я их... Украшу с помощью посыпки. Можно по всей, можно с одной стороны. Они даже по размеру меньше получаются. Угу. так Меренгу окрасовала, получается такой розовый нижний цвет. Беру насадку закрытая звезда, на ней номера нет, она шла в наборе, 24 штуки, на 8 лучей. Вот здесь примерно сантиметр. Состояние. Еще очень важный момент. Меренга за это время остыла, и с насадкой этой было тяжело давить. Ну, это вот на будущее. Это вот то, что я заметила. Так. Итак, вот у меня получились сердечки, 9 штук, так и вторая противень у меня тоже готова. Отправляю сушиться в духовку, у меня регулятор устанавливаю на минимум, газовая духовка, и приоткрываю дверцу. Сушу примерно 2,5-3 часа. И для декора, пока у меня без остывает, она уже готова, прошло 2,5 часа, я возьму шоколад, это у меня черный шоколад, 72%, 90 грамм. И шоколад окрашенный, здесь буквально 60 грамм, растапливаю. Так, безы у меня остыло. но вот эта вторая противень, которая у меня стояла в духовке, она стояла ниже верхней противни. так, и поэтому температура была выше, оно потрескалась. Вот, сейчас каким-то образом спасу эту ситуацию. Здесь вот неаккуратно сняла. В общем, что я делаю? Я макаю одной стороной шоколад и соединяю. И вовнутрь хочу палочку ставить вот так можно вместо шоколада использовать ганаш то есть это шоколад с маслом так оставляю пока в таком положении лежать и потом отправлю в холодильник чтобы немножко подморозилось быстрее было бы делаю то же самое Пока у меня шоколадные остывают в холодильнике, покажу, что у меня получилось из этого. Здесь, видите, цвет не поменяли, потому что вот они стояли вверху, вот эти безы, и они получились очень классные, вообще прикольно. Так, что еще? Это маленькая такая штучка. Они такие милые, классные. Ну, в общем, мне вот эта насадка очень сильно нравится. Я ее использовала не, впервые, не в первый раз, но именно вот в таком варианте сравнения впервые. Потому что я обычно одной пользовалась. Так что по поводу насадки, я так понимаю, мы с вами разобрались. И вы теперь знаете, какую насадку вам нужно выбрать. Если вам нравится такой безы. Но когда я выбирала на сайте Алиэкспресс, там, во-первых, много новинок, ну, бывает, периодически появляются, и вот наткнулась тоже совершенно случайно на нее. Картинка там вообще очень красивая, то есть когда в коробочке вот так вот колечки вот эти сложены, причем в разных цветах, красиво смотрится, если вот на подарок, и необычно. Покажу безы в разломе. Она абсолютно сухая, никакой пустоты внутри нет я заметила когда и именно делаешь безе с палочкой то внутри когда большая безе даже мишка или там деда морозы когда я делала мышки внутри образуется пустота прошло буквально несколько минут Вот они на палочке красиво смотрятся. перелила розовый и добавлю немного шпани. Немножко перемешаю, но не сильно. Вот прям в пакетике. Сразу ставлю в пеноплексовый блок и в холодильник. Что-то черного там не видно. Цвета. А, ну такой другой пошел. Разбавленный, розовый. уже ничего смотрится. Добавил еще бусинок. Вот это самая первое, она уже застыла. Сейчас немножко другого цвета добавлю. И посыпкой посыплю. Очень необычно смотрятся вот эти вот безе на палочке в шоколаде. Ну я назвала безе-сэндвич. клево, причем они такие большие, довольно тяжелые, класс. Опять же, когда делаешь кек-попсы, необходимо сделать: испечь бисквит, потом сделать крем, потом это все замесить, потом подождать, пока это все стабилизируется, шарики скатать, палочки, в общем, много работы, да? Вот этот вариант. Более облегченный и простой. Итак, друзья, вот такое безе у меня получилось. Она очень красиво смотрится, нежно-бело-розовые тона. Я думаю, собрать коробочку и кому-то подарить, это будет идеальный вариант. Знак внимания. Кому это видео понравилось, идеи были полезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Вкусно